отлично садитесь сейчас вот мы напишем дальше и а, сейчас ваша задача написать новую карточку новые карточки чудо бывает То есть сначала «хочу верить», «хочу верить», потом запятая что... Да. «что?». «Похудеть» — это легко, да? Чудо бывает. Да. Легко будет или как-то по-другому будет? Это легко. Да. Вот. Хочу верить, что похудеть это легко. Чудо бывает. Прям вдумчиво прочитайте это, живитесь с новым образом. Хорошо. Теперь идите на первую карточку. Мое мнение, я считаю, что... Да, идем на... с этой бумажкой. Вот где «хочу верить, что» вот пока вот так заверните, ну да, одну сторону. А вот это вот, а второй текст, что э, похудеть легко, чудо бывает, это чтобы было открытым, а вот это «хочу верить, что», чтобы так загните, пусть. Угу. идите на первую карточку. Угу. Теперь произнесите, в чем вы были уверены сначала. Я женщина. Да, я женщина. Я женщина. Угу. И теперь прочитайте вот этот текст, который вы написали. Похудеть это легко. Чудо бывает. Угу. Супер. И как вы себя сейчас ощущаете? Постойте, посмотрите, как ощущения сейчас. Спокойно. Нету такого, что я прям как бы вдавленная. Хорошо. Угу. Спокойно и хорошо. Нету вдавленности. Угу. То есть вы чувствуете легкость или да? Легкость. Вот, правильно. А. Именно. Думаю, что-то, какое-то слово никак не могу, именно лёгкость. Отлично. Хорошо, идите на вторую карточку. А. И произнесите вот это утверждение, которое вы сейчас написали, новое. Похудеть – это легко, чудо бывает. Угу. И как сейчас ощущение? Сейчас вот сравните с тем, что было э, до этого, значит, что у нас было? У нас было, что э, качало, да, зад-вперед, а правая нога куда-то проваливалась в сторону, а сейчас как состояние? Сейчас никуда не качает, и как бы... Улыбка появляется, угу. улыбнуться хочется, не да. Никуда не качает и улыбка супер, угу. отлично. Теперь идем на третью карточку, музей старых убеждений и произнесите старые убеждения. Докупаю, что каждый имеет... Мир... А нет, у вас было э, уеду жить на север. А, да, да. Да, уеду жить на север. Да. Ага. И как сейчас состояние? Как состояние сейчас? Я сну, не качает никуда, я вовремя встаю и просто спокойно, Супер. Супер, а теперь прочитайте новые убеждения. Что такое это легко, что добывает? Mm -hmm. И как сейчас? Ну, вздох облегчения. Mm -hmm. Супер. Mm -hmm. Ага, вздох облегчения. Отлично. И теперь идем к четвертой карточке. <связать> и сейчас произнесите тоже вот это новое убеждение и прочувствуйте все по телу. Все ощущения, все чувства. Почти уверена. Похудеть это легко, чудо бывает. <связать> Умиротворение. Умиротворение. Вот как, как вот там было облегчение в дом, а тут он был не совсем большой, так вот, ну как вот именно умиротворение, по-другому у нее даже. То есть умиротворение, да? Супер. Да. Угу. Отлично. Так, теперь идите к пятой карточке. Угу. И тоже произнесите вот новые убеждения. Словно, что похудеть это легко. Чего забывает? Угу. Что сейчас происходит? Ну, классно, и смешно, и весело и слезы, но это слезы радости уже. Супер. Такое mm -hmm. вот состояние. Ну, я даже не знаю. Смешно и радостно одновременно, и, и как-то и слезы какие-то появились. Mm -hmm. Слезы радости, супер. Mm -hmm. Хорошо. А теперь идем в шестое. В шестую карточку идем. Что, что? На шестую карточку идем. А, на карточку. а мы не на шестой, были. на разные. мы на пятой будем. На, а, на последнюю, идите на, на последнюю карточку. Я на ней была. Так и произносим то опять хорошее убеждение. Похудеть это легко. Чудо бывает. Угу. Mm -hmm. Так, как? Жар в сумкеле, улыбка и радость. Угу, mm -hmm. супер, садитесь. Как Вы считаете теперь? Похудеть легко? Похудеть это легко. Чудо бывает очень. Благодарю. Радостно, на душе спокойствие, легкость и именно уверенность в том, что действительно просто и легко. Все просто, нужно чуть-чуть постараться, да, поработать. Да, конечно, что это не так, что... это руками сделать. Да, нужно все равно сделать, естественно, но это делается все легко, не с трудностью, не с надрывом. Да. То есть это без надрыва действительно и без изнурительных диет и физических нагрузок можно похудеть. Потому что это как одни мифы, что... Все нужно так делать, и это трудно, и все такое. Самое главное – настрой, мотивация, для чего я хочу похудеть. Понять себе это, ну, это такое, снять с себя вот этот момент, поговорить, достать со своей глубины, с подсознания, что именно мне нужно, и тогда работа пойдет. Ну, это как бы наша встреча следующего раза, да? Да. Хорошо. Отлично. А, как сейчас настроение? Классное настроение. Отлично. Я смотрю, что такое вот, ну я не знаю, там, почти что танцевать хочется. Не могу сказать, что прям в плязму пошла, но такое. Бодрости, легкости, хорошее, отличное настроение. Да. Ощущение хорошее. Классное. Вот это в себе нужно заикарить, вот это ощущение хорошее настроение, всего этого заряда бодрости. И вот это ощущение в себе хранить. Как только в голове возникает мысль, модель, что похудеть трудно, нужно прямо вот возвращаться в это ощущение. Будет легко, чудо бывает, да? То есть это теперь ваше состояние, понимаете? Новое состояние, с которым вам нужно будет... Вот это как мы какое-то платье, когда покупаем, да? Мы уже его привыкаем, особенно когда обувь, если она новая, ее надо разносить. И вот, вот это вот, как бы хотел, оно должно к нам... Ну, сродиться с нами, быть, стать нашей частью. И вот это нужно внедрять в себя, так. Как только вот что-то происходит, что не похудеть трудно, сразу же так-так, что такое? Чудо бывает, похудеть легко. То есть себя вот настраиваем на другую волну, да? Да. Отлично, спасибо. Благодарю. Да. До встречи.